Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи Мортмани. Наш фонд основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда Денис Сологуб. Что хочу сказать о нашей администрации. Работает честно и прозрачно и платежеспособно. Вывод у нас ежедневно по несколько раз в день. Нет даже у нас для Вывода, чтобы, вернее, ну как, вывод у нас работает и в праздничные дни, и в выходные дни. Не так как в других проектах праздники и выходные не выводят деньги. У нас выводятся деньги без праздников и без выходных. На вывод у нас работает это Perfect Money и Pair кошелек. А пополнение у нас э, пополнять можно, подключена касса Фрей, а, а, там платежные системы, все, которые существуют в интернете, они подключены, и плюс подключено а, Сбербанк. Поэтому, ребята, если вы а, не хотите а, платить за транзакцию деньги, то можно всегда пополнить через меня, через админа. И через Лену а можно пополнить без процентов. Поэтому, пожалуйста, пишите, звоните, мы всегда будем рады помочь вам. Ну и что я еще в первую очередь хочу, ребята, поздравить свою команду из Киргизстана, лидера Нурбану, она пришла с большой огромной командой и уже за один день вышла на четвертый стол. Она сейчас только что получила выплату 3000. Молодец, умница, я просто в восторге от них. И что хочу сказать о нашем фонде. Наш фонд, ребята, это рабочие места и социальная значимость нашего фонда. В том, что мы даем возможность зарабатывать людям, кормить свои семьи, осуществить свою, наконец-то, мечту. Мы охватываем огромный пласт населения нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которых сократили на работе и, конечно, молодежи. Наш фонд это... Ну, настолько, как сказать, огромный, где только не живут наши партнеры. У нас партнеры работают даже и за границей, и со всех стран СНГ, и с России. Ну, просто мы охватываем, говорю, огромнейший пласт населения, огромный, поэтому те, которые, ребята, еще не подключились к нам, давайте, ребята, подключайтесь. Наш фонд не вошел в список финансовых пирамид. Мы развиваемся, растем и будем продолжать также развиваться. У нас будет осенью очень хорошая новость от админа, поэтому у нас еще будет все-все впереди. А, ну, а какие есть площадки для заработка в интернете, я, вернее, для заработка у нас в фонде, а я вам сейчас все расскажу. Ну, начну я, конечно, с того, что как зарегистрироваться. Регистрация у нас довольно-таки простая. Единственное, что нужно подтвердить свою регистрацию через почту. Почта должна быть в рабочем состоянии, Google или Яндекс, а на другие почты письма наши не приходят, поэтому прежде чем ребята зарегистрироваться, проверьте, ваша почта рабочая или нет. С другой почты пошлите письмо на свою почту, которую вы хотите указать. Итак, первое, вы подтвердили через свою почту регистрацию и, конечно, оказались в вот таком кабинете. В первую очередь установите, пожалуйста, сюда свой аватар. У меня, правда, еще команда из Киргизии не установили, я скрины сбрасываю без фотографий, но они бедненькие работают, и по два часа бедная Нурбану сегодня спала. Работают молодцы, как установят они, всем поставим аватары, и они пришли надолго, а пойдут на площадку Автоэнерго, меня это очень радует. Как только вот пришла фотография, загрузили фотографию с своего компьютера и нажали кнопочку «Загрузить». А следующий, за... пропишите свой скайп или телеграм, укажите, укажите свой номер телефона, укажите свою страничку, профиль ВК. А для чего нужно? Для того, чтобы ваши партнеры видели вас как спонсора, чтобы они могли связаться с вами. Точно так, как я вижу своего спонсора. Я вижу логин своего спонсора. Я могу позвонить ей на телефон. Я могу написать ей на почту. Я могу ей написать сообщение в ВК. И, конечно, позвонить на Skype. Вот. Следующий этап, это, конечно, нужно обязательно прописать свои кошельки. Вывод у нас денежных средств на кошелек Perfect Money. А мы работаем с рублями, но с кабинета вы ставите в рублях, а на ваш Perfect Money приходят в долларах. И рубли выводятся на пайер кошелек. Будьте, пожалуйста, внимательны, когда прописываете свои кошельки. Все заполнили и нажали кнопочку «Сохранить». Здесь в этом разделе можно поменять пароль, если вам пароль этот не нравится. Итак, следующие у нас этап, это что? Какие же у нас есть площадки для заработка? А у меня у нас прекрасные, настолько денежные. А, ребята, просто нет слов. У нас столько уже наших партнеров стало миллионерами. И не ходят они, не бегают ни по каким проектам, ни по каким живым очередям, нигде. Они пришли и четко зарабатывают деньги только у нас в интернете. У нас, вернее, в фонде. Прошу прощения. Вот такая площадка у нас. но ну, настолько она хорошая. Здесь старт можно делать с любого стола на этой площадке. Мы сегодня ее разберем. Автопрограмма «Энергомини». Есть очень хорошая, шикарта, шикарная программа Это Здесь вы точно станете миллионером. За один круг вы делаете 2 миллиона 400 тысяч на баланс для вывода. Это просто шикарно. Есть такие 6 МЛМ площадочек но они, я не говорю, что площадочек. Они очень хорошие площадки. Шикарные. До такой степени денежные. Вот площадка World Money. Да за один круг здесь можно... Мы делаем по 106 тысяч. И из этих 106 у нас активируется за 20 тысяч площадка Golden Ring. Я, например, вышла на площадку Golden Ring именно с этой площадки. А у нас сделана закольцовка. Была... И у меня буквально за два дня до закольцовки а, прилетел первый партнер и занял это место. И мне пришлось делать, я пришла в Golden Ring только когда я пошла на второй круг на площадке World Money. Вот тогда я выскочила на Golden Ring. Поэтому у нас есть очень большие, огромные возможности для заработка. Настолько он денежный у нас. Есть вот такая площадочка, пусть она небольшая площадка, но вы будете на ней крутиться, здесь за один круг всего делаете... 3,800 на баланс для вывода. И за 1000 у вас активируется первый стол на площадке World Money. Ну и, конечно, наши а, шикарные две площадочки, которые а, нельзя не сбрасывать со счетов. Они настолько тоже денежные. Они наши кормилицы, а, дорогие мои. Это Golden Ring Mini и Golden Ring. Это выход Golden Ring Mini, выход, вторые ворота на Golden Ring. Здесь вы будете, здесь можно входить через удвоитель с 2000, а можно в два раза сократить количество приглашенных партнеров и заходить сразу на 4000 становиться в первый блок. И вы будете все время, там всего два рабочих стола, и вы будете постоянно крутиться на этих двух столах, постоянно получать по 10 500, и плюс вы будете все время получать пассивный доход по двум клеверам на три уровня в глубину, и плюс реферальные вознаграждения. Это клевер мини и площадка клевер. Шикарная закольцовка. У нас некоторые админы, наш маркетинг пытаются скопировать, да, слямзить. Но у них не получается эта закольцовка. Они и так, и так, но ума не хватает. Потому что это все сделано с головы нашего админа. Он это все делает сам. Ну, конечно, с помощью а, программистов. Программисты у нас подключают. У нас работает целая бригада программистов. И каждый программист у нас отвечает за определенный участок на сайте. Вы сами, кто работает э, и видят о том, что у нас никогда нет никаких профилактических дней. У нас нет такого, чтобы у нас сайт не работал. Или слетал там, или что еще какие-то были э, проблемы с сайтом. Но нет у нас тут во и никогда не будет. Итак. Вы выходите на эту площадку Golden Ring, а вход здесь составляет 20 тысяч. И, ребята, здесь на этой площадке можно, конечно, входить и отдельно а, за 20 тысяч. Можно вдвоем сложиться по 10 тысяч и купить один аккаунт и работать по одной реферальной ссылке. У нас так делают в команде, работают у нас. И, и по заработали, поставили на вывод, по кошелькам разделили по электронным а, заработок все и продолжает также работать. они даже не хотят покупать второй аккаунт а работают вдвоем по одной реферальной ссылке. Это тоже очень выгодно. Ну, а здесь на этой площадке, ребята, здесь два всего лишь рабочих стола, а третий стол это полностью ваша зарплата. Но когда к вам приходит на третий стол партнер и вам падает 80 тысяч, потом 100 тысяч на баланс для вывода, 100 тысяч на баланс для вывода, конечно, сердцебиение начинает, ребята, колотиться сердце до 120 ударов в минуту. Вот тогда да, и сидишь и думаешь, боже мой, боже мой, такое счастье. Ну вот я всегда советую своим партнерам, получили 100 тысяч на баланс для вывода. Не теряйтесь, все, выдохнули, опять вдохнули, выдохнули, посчитали до 30 и просто успокоились и поставили 100 тысяч на баланс для вывода. Вот так деньги должны храниться у вас дома в сейфе в вашем личном. Итак, здесь эта площадка уникальная. И на этой площадке у нас еще есть закольцо Golden Ring. Вы будете получать пассивный доход по площадке World Money и по площадке PDA. На площадку World Money летят 10 клонов на первый стул. Один клон за пять тысяч летит на четвертый стол. А вот на площадку ПД это вообще денежный рай. Летят 50 клонов. Шикарно! Разлетается по всей структуре. Ну, вот такой вот наш э, денежный фонд. И я хочу начать нашу сегодняшнюю презентацию именно с площадки э, э, Автоэнергомини. Это она мне очень нравится. А почему? Да потому что. А здесь нет привязки к первому столу. А, а старт своего бизнеса можно делать с любого стола. С любого. Это а у меня вот сейчас а, а, из Кыргызстана они начали сначала с первого стола, но потом, когда разобрались, и теперь все заходят, именно старт делают со второго, с третьего стола, с двух тысяч. Конечно, они быстренько и выйдут на 39 тысяч. Шикарно. Итак, здесь можно заходить на 500 рублей, ну на 1000 рублей, можно заходить на 2, можно на 6. Можно же сразу на 12. А, конечно, это самый оптимальный вариант. Это настолько выгодный. Вы активировали за 12 тысяч стол, это полностью ваша зарплата. Пригласили первого партнера 12 тысяч на баланс для вывода. Пригласили второго партнера 12 тысяч на баланс для вывода. 24 тысячи вы берете и покупаете себе сюда своего клона за 12 тысяч, и 12 тысяч вам опять возвращается на баланс для вывода. И так у вас в, в, в, в, вы заработали, ребята, сколько? 12, 12 и 12. Сколько? 36 тысяч. Великолепно. Великолепно. И плюс еще у вас открылся еще дополнительный стол. Вот так. И опять приглашаете. Четвертого пригласили а получили 12 тысяч на баланс для вывода. 5-го 12 тысяч. И так до бесконечности. Сколько душа Ваша пожелает денег? А, но я думаю, что душа всегда желает много денег. Поэтому, ребята, советую относиться к деньгам с уважением. Итак, следующий можно делать старт с четвертого стола. Это 6 тысяч. Ну, не такая огромная сумма, ребята, поверьте мне, а чтобы начать старт своего бизнеса. Итак, вы активировали за 6 тысяч, пригласили первого партнера, вам 50%, сразу 3 тысячи на баланс для вывода. Тысячу получает ваш спонсор, а за 2000 вы убиваете, ребята, вот этим первым партнером, вы убиваете сразу два зайца. Первый заяц, это 3000, вам возвращается на баланс для вывода. А второй заяц у вас активируется, третий стол за 2000. Вот так. И теперь вы можете приглашать и на 2, и на 6. Великолепно. Только с одного партнера. А вот второй и третий партнер вам дают просто переход за 12 тысяч сюда, на пятый стол. Первый партнер закрывает свой четвертый стол. И приходит, становится на это место. 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер, 12 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер, вы сюда покупаете клона. А, и уже третьего партнера ставите под своего клона. Вот сюда вы вот ставите третьего партнера. И опять получаете 12 тысяч на баланс для вывода. Великолепно. И третий точно так, и четвертый идут. Все идут а сразу же по 12 тысяч. Вот такая вот стратегия еще есть, можно заходить именно на три стола, на три стола, но ну, это немножко дольше, а, к, длиннее путь именно сюда к этому пятому столу. Ну, я вам покажу все-таки этот путь. Итак, вы активировали первый, второй и третий стол и приглашаете первого партнера. Но прежде чем пригласить первого партнера, вы э, позвоните своему спонсору. Здесь с первого партнера на первом столе идет реинвест этого стола именно по броне спонсора. Значит, вы выставляете у себя с кабинета сюда бронь и становится сюда ваш партнер. А вот сюда это ваш реинвест становится, ваш клон становится но по броне спонсора. Нажимает покупку а, второго стола, второй, первый партнер, вам сразу же 750 рублей на баланс для вывода, а 250 получает ваш спонсор и делает покупку третьего стола, первый партнер. Но вот как только нажимает «Покупить второй партнер», у вас первый стол – у вас закрывается этот первый стол, и вы сами под себя своим клоном становитесь на это место. Второй партнер нажимает покупку второго стола. И вы сами под себя идете и становитесь сюда на это место. И делает покупку э, э, третьего стола второй партнер. У вас закрылись все три стола, и открылся уже четвертый стол. Это Великолепно. Итак, если вы идете по этой стратегии, а вот третьего партнера поставьте под своего клона. Вот сюда вот поставьте. Трите. Три на 3. Итак, первый партнер э, пригласил, как и вы точно также э, э, э, двух партнеров и закрыл полностью все три стола и приходит к вам, становится на это место вы получаете 3000 на баланс для вывода. А за тысячу у 1000 идет, идет, идет вашему спонсору. А вот за 2 вы можете поставить реинвест. Куда хотите? Можете под своего клона поставить свой реинвест. И второй, второй партнер приходит, закрывает свои три стола, приходит сюда на это место. А второй и третий вам дают переход за 12000 сюда в пятый стол. И первый партнер закрывает свой четвертый, приходит, становится на это место. А приносит вам 12 тысяч. Второй партнер то же самое закрыл свой четвертый и приносит вам 12 тысяч. Вы здесь купили своего клона за 12. Вам 12 сразу возвратилось, который вы потратили на покупку. Вам сразу же возвратилось 12 тысяч на баланс для вывода. А вот здесь, вот уже у вас открылся другой стол пятый стол и вы третьего партнера уже ставите сюда под этого. И опять получаете 12 тысяч на баланс для вывода. Итак, за один круг вы зарабатываете 39 750. Великолепно, ребята. А вот теперь можно 9 750 поставить на вывод, а вот за 30 тысяч можно а, активировать и двигаться дальше. Дальше это автоэнерго. Это, это шикарная программа у нас, где вы точно станете миллионером. Ребята, ну, представляете, 2 миллиона 400 тысяч. на Квартиру можно купить. Машину можно купить, да все что угодно. Ипотеку заплатить, кредит можно выплатить. Ну все, что вот, ну, 2 миллиона 400 тысяч. Ребята, это очень большие деньги, хорошие деньги. Итак, можно активировать отдельно за 30 тысяч и работать. Можно перейти с автоэнергомини сюда. Итак, как только вы активировали, а за вами приходит сюда, Допустим, с автопрограммы «Автоэнергомини». Первый партнер вам 30 тысяч на баланс для вывода. Потеряли вы свои 30 тысяч? Да нет, они вам вернулись на баланс для вывода. Второй и третий партнер, они дают вам 60 тысяч, переход на второй стол. А первый партнер закрывает свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. И вы получаете 40 тысяч на баланс для вывода. 20 получает ваш спонсор. Второй партнер закрывает свой первый стол и приходит сюда, становится на это место. И третий закрыли. Здесь идет 120 на покупка третьего стола. Это полностью весь накопительный стол. И пожалуйста, если вы хотите, чтобы двигалась быстро ваша команда, помогайте. Помогайте купить клона, помогите пригласить партнера, чтобы ваши партнеры все шли шаг за шагом за вами. Итак, первый партнер закрывает свой второй, второй стол и приходит, становится на это. Второй партнер тоже приходит, становится сюда, закрыл свой второй стол. И третий. И у вас. За 360 активируется четвертый стол. Ну, вот здесь вот, ребята, это просто шикарно. Первый партнер закрыл свой накопительный, приходит, становится сюда. А вот Нурлан получил вот на днях 200 тысяч на баланс для вывода. У него первый партнер пришел и остал на это место. И он получил 200 тысяч на баланс для вывода. Нурланчик, поздравляю тебя, дорогой. 40 тысяч получил спонсор. А за 120 тысяч... Реинвест можно под любого партнера поставить, а именно этого стола за 120 тысяч. Второй партнер закрыл свой. Это и третий партнер, и у вас накапливается 720 тысяч на, именно на покупку этого стола. Первый партнер закрывает свой четвертый, приходит становится на это место. 720 на баланс для вывода. Второй партнер закрыл свой четвертый, 720 на баланс для вывода. Третий партнер, 720 на баланс для вывода. Итак, вы заработали, ребята, сколько? 2 миллиона 400 тысяч. Ну как, есть мотивация? Вот именно вот эта мотивация есть? Я думаю, что есть. Шикарная мотивация, поработать хорошо. Все вы прекрасно знаете, что весь бизнес в интернете построен только на приглашениях. Не лениться, а приглашать. Больше общаться с людьми в соцсетях, больше общаться в скайпе. У нас некоторые партнеры как поставили на кирпич или нет на месте желтенькой, так и стоит. А кто ж к вам будет добавляться? Кто же будет вам звонить в скайп? Ребята, вот скажите мне, если у вас стоит значок, нет на месте. Или э, стоит кирпич, не тревожьте меня. Я королева с короной с большой. Вот так вы ведете бизнес. Вы хоть раз видели о том, чтобы у меня горел не зеленый э, огонек? Вот скажите, никогда такого не было. Единственное, когда... Я, бывает, что записываю ролики, я ставлю кирпич. Но я как только записала ролик, все, я ставлю зеленый. А больше никогда. Да и то это было всего несколько раз так. А так я записываю ролики, даже не ставлю и на кирпич. Ну, вот такой вот наш фонд денежный, ребята. Я считаю, что стоит поработать, стоит вложить даже эти 30 тысяч, чтобы заработать. 2 миллиона 400 тысяч. Те ребята, которые смотрят мою презентацию на YouTube-канале. Ребята, добро пожаловать в наш фонд. Не ищите легких путей. Не ищите того, что не бегайте по живым очередям. Не заработаете вы никогда в жизни таких денег, как мы зарабатываем у нас в фонде. Ну нет э, бизнесов без приглашений и без вложений. А есть это буксы, где вам будут платить копеечки, пол копеечки, там сотую копеечки. И вам нужно нащелкать а хотя бы 50 или 100 рублей за неделю. А здесь вы приходите, вы вложили один раз деньги и заработали, только не лениться, а работать и зарабатывать. С вами была Ольга Разуманян и фонд взаимопомощи. Word money добро пожаловать ко мне в команду!»